Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Морев, и у нас сегодня понедельник. Во Владивостоке мой любимый месяц и юборь. Очень холодно, поэтому давайте с вами пойдем домой. Пошли отсюда. Ну вот, так получше будет. Мне тут не так давно написали довольно занятные комментарии, не на этом, правда, канале, ну какая разница. Дмитрий, вопрос такой. Не считаешь ли ты, что знание английского языка — это эдакая навязчивая идея в обществе, завязанная на ложной позитивной мотивации? Ведь спросил большинства людей, которые учат английский, зачем они учат английский. И они ответят какой-нибудь бред, типа там в оригинале читать книги, смотреть фильмы, общаться за границей Турции и Египет. Но мозг так устроен, что его не обмануть. Мозг понимает полную чушь мотивации, где надо тратить минимум 6 часов в неделю, а времени которого не так уж много, причем не просто тратить время, а прилагать значительные усилия. Это больно и тяжело, чтобы смотреть, например, фильм в оригинале. Когда я прочитал этот комментарий, я такой, ну блин, ну в двух словах это сейчас вот не ответить, поэтому надо этому отдельное видео посвятить, и вот давайте сегодня поговорим. Говоря о навязчивой идее в обществе, давайте подумаем вот о чем. Стремиться к знаниям. Это вообще хорошо или плохо? Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, здесь двух вариантов быть не может. Это хорошо. Владение иностранным языком, стремление к знаниям, это хорошо. И помимо вот этих всех банальных, о которых всем все уши прожужжали, я прожужжал в том числе, читать в оригинале, смотреть в оригинале, ведь владение иностранным языком очень сильно расширяет твои горизонты и вообще мозг развивает. И помимо всего прочего, владение иностранным языком улучшает твое знание родного языка вот правда я бы русский язык никогда не знал так как если бы я не знал английский то есть знание английского позволяет мне в родном языке обращать внимание на такие вещи о которых бы я никогда не задумался не владея каким-то еще вторым языком Это, по моему тоже круто и я мог бы долго на самом деле тут приводить аргументы в пользу того почему стремиться к изучению иностранного языка хорошо, ну давайте немножечко не об этом поговорим. Но я вставлю еще пять копеек. Вообще ведь а, владение иностранным языком это ну как бы считается признак образованного человека. Вот вспомните, в одно время в Российской империи еще было важно владеть французским языком, ну то есть должен был владеть хоть немножко французским языком чтобы считаться образованным человеком это было в принципе правило хорошего тона среди образованных людей и мы только с английским языком в наше время тут по моему не сильно отличаемся ну все перейдем сейчас к другому вопросу говоря о вот этой вот тенденции в обществе давайте во-первых Отделим сразу тех, кому иностранный язык, а конкретно английский, раз уж мы об английском говорим, нужен. Когда я говорю «нужен», я имею в виду, прежде всего, не могу без него обойтись. Есть профессии, есть специалисты, в которых профессия. Без английского языка реально очень сложно или даже невозможно расти профессионально. Айтишники, например, программисты. Ну, ребят, ну согласитесь, у меня были студенты-айтишники, I know what I'm talking about. Или даже дизайн или бизнес. Вот, ребят, поверьте мне, я по бизнесу очень много перевожу. Соображать нормально в тенденциях бизнеса и тейла того же, не зная английского языка, очень тяжело, потому что весь ритейл к нам приходит оттуда. И там термины, понятия и практики появляются задолго до того, как они будут переведены, а переводить их очень сложно и переварены как-то здесь. Просто на слово, поверьте. Есть случаи, когда английский не то чтобы нужен, то есть без него можно обойтись, но он может быть большим конкурентным преимуществом или подспорьем. Вот видеоблогер, я, сейчас учусь монтировать в Premiere Pro, и в русскоязычном сегменте YouTube я не нашел нормальных уроков по работе в Premiere Pro, а загуглив, точнее за ютюбев это на английском языке я нашел сразу кучу толковых уроков и очень быстро узнал, что мне нужно для того, чтобы монтировать лучше и эффективнее. И я в этот момент был очень благодарен тому, что английским я все-таки владею на каком-то уровне и могу эту информацию вот так получить. Вообще, мне кажется, изучающих английский язык можно разделить на две категории. Это важно. Это вот те, кому надо, которые не могут обойтись. Мы про них только что поговорили и те, кому не надо. То есть у них нет реальной потребности, в английском языке нет нужды, они жили бы без него и дальше нормально, им просто хочется. Нет, еще есть третья категория, это школьники и студенты, которым и не надо, и не хочется, но заставляют. Но про них мы тоже сегодня говорить не будем. Итак, люди, которым английский не нужен, то есть у них нет потребностей, им не горит, нет в их жизни ничего такого что они не могли бы делать, не зная английский. Но этим людям хочется изучать английский язык. Может быть, он им интересен. Может быть, хочется, потому что они знают или наслышаны о вот этих всех преимуществах, которые дают знание иностранного конкретно английского языка. И тут я должен согласиться с автором комментария, что фон такой все-таки информационный есть. Потому что, ну, по сути, из каждого утюга говорят английский надо учить, английский надо знать, бла-бла. Он этот создают, мне кажется, несколько типов людей. Первые такие, как я, которые, ну, энтузиасты, что ли, своего дела, которые убеждены в том, что это клево, знают по себе, почему это здорово, и вещают об этом с голубых экранов. Да, я виноват, ребята, в создании фона, извините. Есть вторая группа, это всякие школы, преподаватели, репетиторы и сервисы, которым, ну, банально, надо денежку, потому что надо что-то кушать, и они вещают о том, как прекрасно знаете английский язык, потому что, мол, ну, потому что им нужны студенты. Но не надо думать, что в таких сервисах и что все репетиторы, вот эти вот, все ребята эти из второй группы, они все исключительно меркантильные. Потому что среди них тоже хватает таких вот энтузиастов, как я. Поверьте, я с такими работал в Lingualeo, например. Там были ребята, которые прям вот серьезно горели вот этим всем. Им это было интересно. Короче, фон есть, согласен. Есть люди, которые этим фоном облучаются. И отчасти из-за этого, или может быть именно поэтому, хотят английский изучать. Они заряжаются этой мотивацией, этим желанием. И начинают фигачить по 6 часов в неделю. И вот тут автор комментария опять прав. Начинаются проблемы. Они перегорают и бросают, и у них не стыкуется то, сколько всего надо делать с вот этой мотивацией, которая к тому же подходит постепенно к концу. Проблема сама, как мне кажется, не в том, что есть вот этот фон, не в том, что в обществе есть это представление о том, что иностранные языки знать надо, или полезно, или хорошо. Дело тут в том, что люди, у которых нет потребности, которых есть желание и мотивация, начинают учить иностранный язык и начинают фигачить, как будто им айлс послезавтра сдавать. То есть они предъявляют к себе какие-то вообще невероятные требования, ставят себе какую-то невероятную планку, типа там... Я хочу 100% речи понимать на слух, я 100% не понимаю. Я хочу знать всю грамматику, все правила, не делать вообще никаких ошибок. Абсолютная 100% грамотность, которой нет даже у носителя языка. И, и желательно побыстрее, но, правда, такая проблема не у всех, но у многих есть. Еще одна маленькая проблема заключается в том, что некоторые преподаватели их не тормозят. То есть, эй, куда ты так разогнался? Подожди, нет, они их еще подстегивают хворостинкой по заднице. Вот это, мне кажется, тоже не очень хорошо. Такие, к сожалению, преподаватели есть. И, естественно, с одной стороны, на, на одной чаше весов мы имеем серьезные усилия. Трудно, больно, иногда обидно. И отнимает очень много времени, которое, правда, не всегда есть. С другой стороны, на другой чаше весов мы имеем все так же 0 потребностей, или 0,5 потребностей, и все меньше, и меньше, и меньше мотивации. В итоге... Человек просто не выдерживает этого темпа, этих требований к себе, забрасывает, разочаровывается и говорит, я не справился, я говно. Что с этим делать? Если у тебя есть такая проблема, может быть не настолько серьезная, но в какой-то степени она есть, вот спроси себя, что в моей жизни есть такого, чего я не могу делать, не зная английский или не владея английским языком? И если ответ только честный, будет не я не могу работать или я не могу жить там, в той стране, в которую я попал или в которую я вот-вот попаду, то тебя, видимо, потребность серьезная в английском языке не грузит. То есть у тебя ее нет, ты просто хочешь. То есть если владеть английским ты хочешь, если тебе это интересно, если ты понимаешь там все эти преимущества, но он тебе не нужен, не надо в него топить. Я сейчас приведу аналогию с бегом, которым я тут последнее время увлекаюсь. Не надо бежать не в своем темпе, не надо нестись за вот этими тренированными дядьками, которые бегают, может быть, всю свою жизнь, и ты просто в их темпе через 2 минуты поломаешься весь. Надо тратить по 2 часа своего времени каждый день, не нужно пытаться выучить все эти правила, всю эту грамматику, все это понимать, не нужно ставить для себя таких высоких планок, просто, блин, расслабься, воспринимай это как хобби. Не торопись, не беги так быстро. У каждого в изучении английского языка это правда из-за потребностей, из-за мотивации, из-за способностей. У каждого свой темп. Двигайся своим темпом, не двигайся чем-то там другим темпом, потому что ты, наверное, не выдержишь. В своем темпе работай. То есть, надо понимать, да, что вот у меня был студент, например, который собирался иммигрировать в Канаду. Это серьезная была задача, ему нужен был IELTS высокий, вот он реально топил по 4 часа в день, занимался и слушал, и смотрел, и читал, и грамматику, и вот потому что у него была потребность. Если у тебя такой потребности нет, если для тебя это больше хобби, не надо. Английский знать нужно вроде бы всем, или полезно знать вроде бы всем, но не всем нужно знать его одинаково хорошо, и можно владеть на среднем уровне ну, где-то примерно, и этого будет достаточно. Есть, ну, с десяток миллионов человек на земле, которые владеют английским, ну, так вот, средненько, и им больше не надо, у них нет потребности знать его лучше, и, и им достаточно, и это нормально. Поэтому, мне кажется, если английский для тебя это просто интерес, это хобби, то в первую очередь занимайся тем, что тебе интересно. То есть делай задания или, там, какие-то ищи ресурсы по изучению английского, которые конкретно тебе интересны, тебе это доставляет удовольствие, тебе это нравится. То есть выбирай вот по такому критерию, они наиболее эффективные. И сложные, скорее всего, из-за этого, потому что эффективные просто не бывает. Может быть, когда-нибудь у тебя появится потребность, серьезная потребность, и тогда у тебя вместе с этой потребностью, поверь, появится очень много сил для того, чтобы инвестировать кучу времени и усилий в быстрое и эффективное изучение английского языка. Я по этому поводу всегда вспоминаю такую дурацкую... Но это не поговорка, а ну, как фразу. У человека, которому срочно надо в туалет, никогда нет проблем с мотивацией. <laughs> Что там, типа, ой, я не успел, там, или занят был, или что-то еще. <laughs> вот дождись, когда тебе приспичат, а пока относись к этому все-таки попроще. Вот такие у меня мысли, ребята, тема, я согласен, сложная и неоднозначная. Я думаю, будут ребята, которые со мной не согласны, поэтому сообщество... Пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. И я думаю, что, может быть, мы с тобой это обсудим в пятницу. Потому что, еще раз, тема большая. И я не думаю, что смог его охватить ее. В этом видео и даже видео, которое я снял на эту тему два года назад, с тех пор, кстати, много изменилось. Я решил, ну, какой бы, ремейк сделать такой. Вот, обсудим с вами, ребята. И посмотрите на канале другие полезные видео, если еще не видели. И подписывайтесь, если еще не подписаны. Хорошей вам недели, ребят, хорошего понедельника, полуночники, спокойной ночи. Скоро с вами увидимся и всем пока.